Давайте тест проходить хули нет. А чё это получается? У нас самые тупые люди в чате фиспекта. Сюда! Сейчас мы разъебём а, Давай оценку столов. Скип, ну что это такое? Скиптиз диалог. Сука, объяснить. Это типа не хватает ответа, поэтому нужно так. Скип. Спам смайликов. Это что? Это что, если скип, то я должен просто нажимать на другой или чё? Ну, Я, наверное, да. А, пародия на Ебланах Хз. О, подскажи механику за 100 рублей. О, шучу. Включи трек 100 рублей. Включи хамили навали. Ну, не знаю, вот эти вот челы, которые справа, им как бы легко объяснить, во-первых, во-вторых, их э, в процентном соотношении не так много. Эти челы э, иногда бесят, но им достаточно вот просто, типа, видят люди, как присылать. Но не так сильно бесит, короче. А вот это подскажи механику за стукую, а -а -а, шучу. Блять, не знаю, каждый раз, когда какая-то хуйня происходит, с этими вайсами появляется какой-то опездол, который, бля, порофлю, типа, шутка, но не шутка. Рейзер, гилдон, 3000. Вот это кринж. Это, блядь, каждый раз происходит после того, как я горю на долбоевов, и каждый раз меня это бесит. Поэтому вот это меня нравится, бесит. Э, больше бесит. Я, я не буду читать, что там это, когда скипы всякие происходят. Э, знаешь, Хесуса, бананы, лилмоти. Не, бананы лилмоти меня не бесят, потому что я просто смогу его забанить, если они когда-то меня начнут бесить. А вот это знаешь кого-то, пиздец, блядь! Сука, иногда люди думают, что если ты ютубер, то ты знаешь вообще все, блядь, на, на этой планете и все, всю, всю, блядь, нахуй во вселенной. Особенно э, того чела, которого смотрит какой-то другой чел. Особенно, блядь, какого-то ультрапопулярного. Ну, блядь, еще спросил: знаешь, ты Путина какого-нибудь, не знаю Знаешь, кто-то Барака Обама. Знаешь, Хесуса, блядь. <класс> <класс> Забаньте его нахуй. Да, вот это бесит больше, короче. Скип, поэтому Skip. Мама, я в Ютубе лил терпила, меня ебут. Что за прикол с моти? Что за прикол Лил Не знаю, но меня вот это вообще не бесит. Мама, я в Ютубе, по-моему, это нормально, когда идет нарезка, такое написать, это типа прикол ну вообще не бесит. Да и это тоже не бесит. Причем тут вообще лил блядь? бля? Чему меня два? Я не знаю, у уже три, по-моему. Ну ладно, пусть будет это, просто чтобы ради. Просто из-за того, чтобы лил дальше не прошел. Привет, как тебе город? Ты случайно не Привет, как тебе город, Ростов-то-Дону? Ты случайно невкусная конфетка, так почему? А, как только я ее закинул в рот, мне пришло уведомление о стриме. Блять, я такого даже сообщения у себя, если честно, не помню. Но вот привет, как тебе город? Это полная хуйня. И люди думают, что. Я не знаю, по-моему, моя биография полностью расписана на ютубе. Где я был, что я делал, где я, в каком туалете пердел, и каким воздухом я дышал. Что такое Ростов-на-Дону, я не знаю. Ты знаешь, что такое тижин? Вот как тебе тижин, блядь? ПГТ Тижинский в Сибири, Кемера Вот как тебе? Я не знаю. Вот я не знаю, что такое Ростов надо но И чем он хорош, или чем он плохой, я не ебу. Вот в этом вопросу максимально тупые. Челы живут в каком-то городе и думают, что о нем обязательно нужно узнать мнение стримера, даже если он вообще в душе не ебер, что это. Это, короче, да, тупо. Коплю. <сам> на проходку день первый. Начнем. Блять, ладно, тут был скиф но на самом деле это забавно, и это да, я бы нажал. Два скипа, серьезно. Я обязан выбирать э, вот эти штуки, но ладно. Я, я не читаю, я, я даже не читаю, просто чтобы было. Франч, ну а хули он? Я сосал, меня ебали. Ммм можно в нарезку почему именно режу фиспекта режу фиспекта пожалуй в ролике... я кстати тоже это замечал почему-то среди всех нарезчиков у меня на ютубе только почему-то хотят попасть в режу фиспекта почему-то ну может быть потому что он сам популярный и как бы это более престижно среди всего к нему конкретно попасть ну, очень, Но не сам знаю сам... можно в нарезку это конечно не знаю мне не то чтобы бесит я не так часто это замечаю блять вот этот вот, вот конкретно вот этот скриншот максимально кринжовый а Франч, блять я не знаю причем тут какие-то локальные челы а держит в курсе хз за что написать я на буду грабить какой-то переков GTA Online, блять, как тебе город. Это же было. А это второй уже раунд. Ну блять, держащий в курсе. Это конечно, да. И Это причем анирин. Кстати. Не есть челы, который заходит просто, блять. Я не знаю, у меня завтра школа, я пятерку. Я не готов к урокам. Я не знаю, что мне, меня наругает мама. Блин, я сегодня сходил магазина, там была очень большая собака, а она меня чуть не укусила. Блять, ну держи в курсе, чел, не знаю Иногда такие банальные вещи, типа Я покакал, блядь Молодец, что сказать Ну не знаю, вот эти держащие в курсе, конечно, бесят Больше, чем город не, вот это, вот, Когда просто рандомную хуйню пишут, я говорю Сделайте мне смайли кого? Вот я просто, когда мне такое вот ну Держащие в курсе момент, Я просто, кого, блять? Просто иногда рандомную хуйню высирают Вообще ни, ни к чему не относящиеся Пародия на Еблайна или Порошайн? Че это? Есть в пленах после выплаты ипотеки Купить свою квартиру причем тут локальные челы, я не понимаю. Это не очень качественный тест. Я хочу сделать тест лучше. Точнее, сделайте мне тест получше. Вот кто сделает тест получше без каких-то локальных вот этих штук, а более обобщенных. было бы что классно. Лучше. Знаешь кого-то или спам с смайликами. Ну, блядь, вот многие люди думают, что с смайликами спамят. Но на самом деле с смайликами у меня вот именно во время стрима не спамят. Таким занимаются либо в начале стрима, либо такие моментально отлетают. Поэтому я на них даже внимания не обращаю. Плюс они у меня отображаются в... Хотя нет, это обычные смайлики Короче, они меня не бесят, потому что в мне наоборот пишут люди, которые типа Хватит спамить спайликами То есть вначале, когда у нас идет музыка какая-нибудь, все танцуют в чатике И какие-то челы пишут типа Хватит спамить смайликами А что им еще писать? Стрим еще не начался, они танцуют, блять А какие-то душнилы пишут Хватит спамить смайликами Вот это меня бесит больше, чем вот просто спам смайликами Ну, блять, знаешь кого-то, это, конечно, да, это, это пиздец Мама, я в Ютубе, и закончилась сапка. Точно не намек на подарочную сапку. А, сапка закончилась. Не, но ну это, это больше относится... Вот этот скриншот, это неправильный скриншот. Это больше относится к держащим в курсе, типа, чел, ну держи в курсе, у тебя сапка закончилась. Что мне сделать? Подарить ее или что? Ш -ш -ш -ш что конкретно я даже, допустим, предпринять? Ну, или мама, я в Ютубе. Ну, как я уже говорил, мама в Ютубе меня не бесит, но иногда вот эти вот пасты про... Я девочка, 13 лет, у меня нету сапочки, я очень бедная и несчастная. Вот это меня больше бесит, чем просто... Вот конкретно этот скриншот относится к держащим в курсе, но вообще про сапки, да, есть такое немножко. Заебывает. Ну типа возьми или купи, или попроси кого-нибудь. Ты лучший, ты лучший влогер. Коплю на проходку день первый, начнем. Не, ну как можно не любить, типа, какие-то похвалы, но на самом деле ты не знаешь, вот как на похвалу реагировать. Тебе пишут, типа, ты лучший ютубер, ну, блядь, спасибо. Это что-то меняет? Типа, ты меня похвалил. Но это глобально ничего не меняет, поэтому ты просто не знаешь, как на такое реагировать. Не то чтобы бесить. Ну коплю на проходку день первый, начнем я помню, Лиломотя, блядь, копил также, Или там, скинь мне что-то. И даже вот не коплю на что-то, а не знаю, жду ножки физпекта день первый. Жду нож... Или там, не знаю, жду жопу фиспекта день такой-то. Вот это бесит, да, когда начинают дни отчитывать. Причем эти челы обычно делают э, какой-то день, и они перепрыгивают дни, думая, что никто не заметит. Типа, вот, я уже, блядь, пять дней прошу тебя, там, не знаю, скинуть нож. Спрашивают очевидные вещи. Слушай, если куплю за баллы, чтобы ты пил, ты рил, будешь пить воду? У меня сообщение такое было Это реально сообщение В моем чате То есть какой-то умник реально Вот это спросил А че там по да, че там по Z-гейминг Не, ну это просто как бы Интересование вопросом, то есть Не знаю, блядь, вот это очевидные вещи Это просто идеальный Скриншот, который можно было к этому подобрать Поэтому, блядь, очевидно, вот это Пиздец, конечно а можно в нарезку. Почему именно режу Фиспекта? Давай оценку столов. Блять, ну, по-моему, тут супер очевидно. Спрашивает очевидные вещи, держит в курсе. Блять, вот тут тяжело. Человек, который держит курсе, конечно, бесит. Типа, нахуй ты это написал? Ну, типа, блядь, держи в курсе. Че, как я на это должен реагировать? Ну, блядь, я не знаю, собака родила. Охуеть. Но спрашивают очевидные вещи. Бля, тяжело. Тяжело, я не знаю. Но держащие в курсе меня чаще в недопонимание вводят. Типа, нахуй ты это написал. А вот спрашивают очевидные вещи. Но это просто глуповатые люди. Вот ты не знаешь, кто меня больше бесит. Глуповатые люди или... Я даже не знаю, как этих людей классифицировать. Не знаю, наверное, держащий в курсе меня бесят больше. Коплю на что-то день первый, пародия на Яблана. Пародина еблана, очевидно. Знаешь, Хесуса закончилась сапка. Ну, наверное, я когда знаю ли я кого-то. Давай ценку столов. Блять, по-моему, тут супер очевидно, что победит. Пародина Яблана, давать Давай оценку столов или пародина Еблана. -а -а -а. Вот это долбоебы не знающие, они условно приходят с ютуба и начинают, ну, типа, писать вот эту хуйню а, из-за незнания. То есть, возможно, из них даже есть нормальные люди, просто вот они, ну, дураки, пропустили начало, начало в нарезке или еще что-то, вот, ну, вообще не вкуривают. Но вот пародина еблана этот чел намеренно пишет хуйню, максимально тупую шутку, заезженную миллион раз, каждый раз, когда вот это вот э, я горю на девайсы. Конечно, наверное, пародина еблана меня бесит больше всего. Победитель выбран, перейти к результатам Есть какие-то еще результаты Столы больше бесят, однозначно Столы больше бесят, но блять, ну Ну не знаю, короче, пародия на еблана вот. вот так вот оно все вышло Я так понимаю, я один тут участвовал Если что, вот ссылка Можете там сами пройти, кому что больше нравится Но как-то так Спасибо за квестик, вот этот. Если будут еще такие штуки, обязательно скидывайте буду на стримах проходить. Можете делать со всем чем угодно. Там, не знаю, с локалкой, с. Я не знаю, с чем угодно, блять. Со мной как-нибудь.